И вот тут пишут На избирательный счет Путина поступили уже 400 миллионов рублей Заметьте наших рублей да? Не российских, а наших Народа России вот. Подключу видеокарту К телевизору будет мальцев телек И Очень хорошо, спасибо Значит ну Во-первых, всех поздравляю С Рождеством Христовым Здоровья, счастья И Как Фаусте, да, вот что можно пожелать? Счастья и свободы, да, помнишь? И Фаусте, как лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Так что, желаю счастья и свободы, ну и подразумевается, что за них надо, наверное... Но только тогда они приносят счастье, когда они... Да, Дай, ты громче да, говоря, это... то у нас связь. Слово, ты становишься пунктуальным. Нет, ну, мы ну, как-то это работаем технически да, вот нам прислали заставку для канала народовластия я думаю что завтра, послезавтра мы ее поставим спасибо большое а... вот Так в твиттере сейчас очень много споров и меня спрашивают по поводу СССР хорошо или плохо было в СССР ну, во первых начнем с того а... прежде надо ответить да нет, да для меня было хорошо, я думаю, тебе было отлично, было отлично, да. Нам было, нам было достаточно нормальное количество лет, да, то есть не за 50, и мы были молодые, и все было нормально. Рассказывали также политические анекдоты. Я служил в пограничных войсках, и при этом рассказывал анекдоты про Диновку Ленина, да. И особо нас не третировали. Но это не значит, что там было все хорошо, да. И самое главное, что понимали люди, что в СССР вернуться нельзя. Так же, как нельзя сделать, чтобы мне или Станиславу было по 20 лет, уже никогда не будет. Так же и нельзя вернуться в СССР. Но кому-то было хорошо, кому-то было плохо. Это вообще все очень субъективно. Что СССР вот, последнего, так сказать, Брежневского периода гораздо лучше и честнее, чем ну, путинский режим, да вообще сомнений нет ни у кого. Даже те, кто ненавидит СССР, они в этом не сомневаются. Но главное не это, главное в другом. Нахрена из-за этого спорить? Этот спор специально и вброшен для отвлечь того, чтобы отвлечь, от да, от Вовы, пидораса отвлечь. Вот там... Он хочет в СССР, он спиздить все хочет, нас рабами сделать хочет, никакого СССР он не хочет и самое главное не может он никакого СССР сделать, ни он, никто кто другой из кандидатов. Время прямолинейно, даже при всей его относительности физической, да, оно все равно будет развиваться только в одну сторону для нас, пока мы не придумаем машину времени. Так что пока не придумали, давайте не будем спорить про СССР, мы не вернемся в СССР. Надо бороться не за прошлое, поймите, надо бороться за будущее. Борьба за прошлое не имеет смысла, вообще никакого. Так что, всех, кто любит СССР и всех, кто не любит, прошу объединяться и пофигу на СССР. Главное, сейчас у нас есть Россия. Вернее, у нас ее нет, у нас забрал ее Путин, который нам надо вернуть. Двигать вперед да, да, не назад. Да, ни в коем случае не надо. Ссыр разводился, потому что он уже катастрофически отстал и производственные силы не соответствовали производственным отношениям, или э, пришло просто объективное время менять строй. Но вот получилось так, что жулики и его захватили у нас да, ну и вот Рождество сейчас и на Рождество... Так, вот тут мне. пишут, что за мной уже идут и так далее. Но я жду, ради Бога, пусть приходят. В Нижегородской области в ДТП с участием бензовоза погибли 5 человек. В Рязани в ДТП пострадали 9 человек, пятеро в больнице и так далее. и так далее. Были одни ДТП, одни пожары. В Тюмени загорелся фасад многоэтажного дома. Уралец случайно сжег многодетную семью. Вот такие бывают с То есть Уралец поссорился с кем-то, пошел и сжег не тех. Сжег многодетную семью. Ну, обычная такая карта. Потому того, что Путин довел Россию до этого, то спускаем. Да. Так, вот. И тут вот обещают нас всех вешать, да. Вот не знаю, не знаю как у тебя получится. Повесить нас всех. Всех не перевешаешь, Голубчик. Ты. Такие слова, они обычно. Петя Васильев очень плохо заканчивается. Сдается, что ты сам повесишься. Те, кто особо жаждет кого-то вешать, сами кончают именно так. Так что, Петя Васильев, запомни мои слова, когда будешь вешаться. Вспомни меня. Ксению Собчак в Саратове просили помочь задержанному оппозиционеру Сергею Рыжу. Да. Мы посмотрим, что Ксения Анатольевна может сделать. Но то, что... Да, и захочет ли. Но то, что Рыжов находится в тюрьме абсолютно без причины. Вернее, причина только одна – это организация прогулок в Саратове. Да? И, И не любовь к Путину. Вот такие дела. То есть, посмотрим, что из этого выйдет. Очень бы хотелось, чтобы что-нибудь получилось. Вот патриарх Кирилл на Рождество занялся благотворительностью. Ну, все как обычно, а, как по гудяевски. Же, да. может да. Действительно хороший день? Да, он взял э, министра здравоохранения Скворцову, которая э, была одета в соболь и шубу, да, и поехал в так называемый э, ангар спасения. Что такое ангар спасения? Это русская православная церковь сделала за несколько, пыталась сделать несколько лет, но не, не было у них земли для этого, представляешь? Надо ставить, да, вот эти, да, церковные говорючки, да. Да. Да. да, вот, и они в конце концов надули орган, ангар, ангар, и туда помещается 40 человек, которые могут лежать на полу и согреться, то есть там ни кровати нет, ничего, просто подонки, да, и вот они приехали в этот ангар, там накрыли стол и бездомных кормили. Я напоминаю, что туда может попасть только 40 человек. И патриарх, я напоминаю, 24 декабря, накануне Рождества Католического, сказал, что призвал он политиков помнить, что человек – это не животное. А как животное? Это -то да, представляешь, что если, если сравнить... С тем, как животные даже проживают на Западе, в этих приютах, то это гораздо лучше, чем люди. Знаешь, а это... а здесь вот, во Франции, не только в Рождество, они каждый день имеют здесь ночлег, питание, утром, после сна, э, завтракают и уходят. И пожелания желанию каждый день могут вернуться. А этот подонок на Рождество, и то уж ради рекламы могли бы сделать, и построить что-то, кроме ларьков своих. Это же их интересы. Реклама сколько стоит этого их вот правозлавия да. головного мозга. И даже тут вот это говорит о том, что они не только подлицы, но они еще и дебилы. Представь какую рекламу они надули. Это все надувное. Власть надувное, Путин надувное. Говорят, надувное. что это Петя Васильев, вот этот, который повесится вскоре, я думаю, да, он, да, да. он говорит, что это только слухи. Петя, я вот сейчас не в состоянии поставить фотографию. Посмотрите, пожалуйста, фотографии ангар спасения. Каждый наберите да. сейчас и посмотрите, что же это же за меня херня. Меня да. меня Каждый, а потом напишите, что это такое, ангар спасения. А то вот Петя Васильев такой тролль поганый, он пытается, значит, там ввести, значит, тень на плютень, да? на плетень. Тень на плетень. Так что... Опа. Так. Вот. Вот нас пытаются обрадовать все. Вот пишут опять срочные новости. Самолет, на котором летел Путин, сбили. О, да. Вот. Это было бы счастье такое. Но я говорю, так нам навряд ли повезет. <как> да. Мы же вначале сказали, что мы должны заслужить в борьбе это право. Есть версия, что Мальцев отвлекает людей, чтобы в России не случилась именно этой самой настоящей революции. Как же он революции отвлекает? Революция отвлекает, по, чтобы не случилась революции Да, порноку я вам показываю. Представляешь, какой мерзавец вот вполне я допускаю, что это психически больной человек, который даже не понимает, который вполне... Допустим, что не троль. Да, да. То есть это разорванность мышления. Палатка пишут. Ну еще посмотрите, на дубной шалаш, да, а то вот Мальцев не верит, говорят, что Мальцев врет. На самом деле представьте себе, что происходит. До революции, если вы сейчас про, про, проедете по Москве, вы увидите, что старые здания, все старые больницы, все старые какие-то психушки, все это построено на деньги каких-то дарителей, каких-то спонсоров, меценатов и так далее. Вот сейчас... Есть всякие, нет, там эти бурханы, хераны и так далее. Что они сделали? Вот хоть. И футбольные клубы Да, да представляешь, а хоть вот одну по по больницу они построили, хоть одну сделали, как, хоть одно доброе дело, хоть один странноприимный дом. Вот с Денег, безумное количество, из сигарет, адаптов. Да, на дуангар такой говорит: Ну, слава богу, власти Москвы нам землю дали. Да, да тебе да. под 200 церквей дали землю. Ты за этот год только 23 церкви. Ну, что трудно было один дом хотя бы деревянный построить. А? И каждый день, да не в Рождество. Да. Бы Причем русская православная церковь должна быть в авангарде всего этого, то есть должны, должны сами быть главными дарителями. Это должны руководители люди достойные. Ну мерзость, жутко, просто взводная палатка, только цвет не зеленый. Mm -hmm. Да. И вот Кирилл отметил опасность отказа от наличности. То есть вот он, ну это он так намекает там по на святого Иоанна и так далее, что вот там, ну ему же надо что Ну да. Как жрол будет собирать? Конечно, да. Представляешь, если не будет наличку в церкви, ну как, ну да, за свечи, как так, так, так, так, люди по подаяния какие-то делают, а так это все отойдет Причем. Я говорю, что вот э, все эти вещи, которые они сейчас производят, они делают совершенно ужасно и кончаются вот этой надувной палаткой и бабой, министерской бабой в соболе и шубе. Да, он тоже это, Да. Пси бородатый. Ну да, тут по другому как скажешь. Нормальный человек разве может это делать? Он нормальный человек должен, он как бундиай, красть, надувать Давай. палатки, как кланятся Путину и задней ногой деньги ездить у народа. Так что ли должен поступать? Нормально, по-твоему? Церковь, церковь России всегда была воровской, а не Но в Церкви России разные люди были. Не надо всех обобщать. Абсолютно разные. Мальцев шли вам горячий. Салам из Грозного. Салам алейкум. Очень хорошо, спасибо. Мальц, приветствую вас из богатейшего города в России, Волгограда с самым счастливым и обеспеченным гражданами в мире. Да, и вам тоже не хвора, самым обеспеченным гражданам в мире, потому что если кто-то заявляет в Волгограде, что не самое они обеспечены, его сразу же тащут в психушку. Говорят: захворал, надо лечить. Ужас такой. Вот такие дела. И... Премьер Эстонии, очень мне понравился, Юрий Ратас поздравил всех православных с Рождеством Христовым на русском языке. Вот правильно поступает человек, абсолютно правильно, правильно Эстония, то есть жесткую позицию в отношении Путина во Путину, но не русским. Путину, потому что не все русские из Путина, но большинство тех, кто с ним, это оболваненные люди. Поэтому абсолютно верная позиция Эстонии и президента Эстонии, премьер-министра Эстонии. Я так понимаю, что это государственная политика Эстонии. Очень правильно, почему масса людей из России откочевала в Эстонии, потому что видят там более, так сказать, надежное, да, надежное место для жизни. Ну вот, очень бы хотелось, чтобы Политики Украины тоже приняли во внимание это. Я понимаю, что там открытая рана, что сейчас очень трудно это делать. Но все равно, хотят они не хотят, каждый четвертый человек Украины, это русский человек. Поэтому нужно как-то приводить в соответствие все, чтобы было не отождествлять русских и Путина. Это главная ошибка всех, кто борется с Путиным. Не надо. Россия это не Путин. Эрефия государство, вот это Путин, вот это поганое государство, которое нарушает Конституцию Российской Федерации, которое возглавляется Путиным, это машина. Не надо путать машину Эрефию со страной России, где живут русские люди и народы России в том числе. И не надо никого обобщать и прицеплять к Путину. Ни Кавказ не надо прицеплять. Как Путина, блядь, любят на Кавказе, да? Как собака палку любит на Кавказе Путина. Вячеслав, хватит позориться, извините, перед людьми за своей недальновидность. свою недальновидность Какую недальновидность? Вообще, о чем он говорит? Этот человек. О чем говорит? Ему стройку Ну, да. Дрожит, недальновидность. Зато у нас вот Зюганов дальновидный поздравил с Рождеством всех, представляешь, рассказал вот он о христианских семейных ценностях, то есть о семейных узах, а про радость рассказал за детей и внуков. Я помню, как и это видео есть, но чтобы не сказали, чтобы друг соврал, как мы были в прошлом году на выборах, когда на дебатах. И тем было образование. И в Куларах а Спилберг, наш Спилберг снимал, я уже 10 раз про это рассказывал, ну потому что меня до сих пор это потрясает, я не верю, пересматриваю, думаю, нет, не собрал ничего. И вопрос был, в Куларах разговаривают они, где лучше учиться. Он говорит, вот у меня один внук учился в Англии, а другой учится в Китае. Говорит, в Китае лучше образование дают. И вот они там между собой по этому поводу разговаривать у меня челюсть отвисла, стоит, да, да. стоит глава коммунистов и рассказывает, как хорошо его внуки учатся на Западе за счет российского народа. Там, где была, у них да, и, А теперь, видишь, вот, как бы, главная идея коммунистический атеизм, он поздравляет с Рождеством. И вопрос такой: конечно, насколько КПРФ, насколько да, насколько КПРФ Ленинск вот, с праздником, с Рождеством Христовым там и так далее. Вот насколько это Ленинская партия? То есть а КПРФ значит не атеистическая партия. Ну ладно, Бог с ним. Очень часто а, демонстрирует себя как националистическое движение КПРФ. А основа КПСС и вообще ленинской идеологии – это интернационализм. Главная идея всего марксизма – это уничтожение частной собственности, а не за частную собственность и так далее. Но главное даже не это. Главное я вот прям прочитаю, чтобы... Так, хотел цитатку специально... Ленина, да? Вот. Современные буржуазные отношения собственности поддерживаются государственной властью, которую буржуазия организовала для защиты своих отношений собственности. Следовательно, там, где политическая власть находится в руках буржуазии, то есть при капитализме, они должны сами стать властью, прежде всего революционной властью. О чем Зюганов нам говорил, что никакая революция не нужна, что не нужны никакие потрясения. А дело в том, что Зюганов сделал Коммунистическую партию акционерным обществом своим закрытого типа И ты, во ее в своих интересах, в своих будущих. Зюганов сказал, что Иисус был первым коммунистом, но помимо Бога, какой же это Зюганов сказал? Эта фраза сказана в XIX веке и повторена бесконечным количеством, я даже авторство не могу назвать, потому что уж кто только ее не повторял. А вот хороший комментарий прислал Владимир Дядь. Вячеслав, насчет РПС и Гудяева официально заявил на канале Закон и порядок Отец Михаил, что они образуют сатанинскую церковь, и во главе Эрафии стоит сатана, великий пул. Ну, вполне а можно сказать, допустить, да. да. То есть это отец Михаил считает. То есть там также не все э, подгубдяев, как да, и оба... Путин. Здоровые мысли есть в РПЦ, здоровые силы, которые выкинут тоже вместе с нами. Мы Путина выкинем, они должны выкинуть. Не, ну, безусловно. Поэтому, Человек, который назначен на пост, на который избираются по жеребию, да, такого же КГБшник. Ну что, о чем мы да. речь? Вот. И обращение Путина стало самым рейтинговым в эфире новогодней теленочи О, как сейчас подсчитывают. Да такой рейтинг у, у Путина. Они не знаю, как подсчитывали, это первое. Второе. Вы же понимаете, что люди включают слушать куранты, а не Путина. Это такая традиция слушать куранты. Когда дудум-дудум. Вот если бы у меня куранты стучали, то слушали бы не Путина аккуранты. А у него бы не стучал, да, там, на, на Спасской башне ничего. А, вот, и Путин прибыл на рождественской, был на Рождественском богослужении в Симеоновской церкви в Петербурге насчитали там кучу охранников но опять каждую шобла эти так называемые рыбаки. а там бабы всякие переодетые. Да, он он же очень боится, и вот он приехал туда, подарил икону, говорит, там папу крестили в одиннадцатом году, и даже чтобы уж мы что-то не подумали, метрическую запись показали в этой церкви. Вы мне скажите, эта церковь была каким-то лабазом, и в 80-е, то есть 90-е годы только восстановили в качестве церкви, да? Откуда эта метрическая запись-то, а? Ну, откуда она могла взяться? То есть, Церковь была уничтожена, я не знаю, там, в 20-е годы, как церковь. Ну, за 10 рублей какую нарисуют? Конечно, человек, да. И, и вот это очень наводит на определенные мысли. Ты понимаешь, это как-то вот... Так -то не настоящий. Ну, вообще, как-то видишь, как какую-то рисует ему странную биографию, и вот эти какие-то родственники у него странные, которые где-то крестились да. и все достают, вот они вот сейчас... Половина. Найди, попробуй. Архивы все погорели. Тем более в Питере. В Питере а, все... Какие люди, да, не, не, не специально. В Питере во время бомбежек сгорели все архивы. Вообще. это Единственное, что в Питере сгорело во время гитлеровских бомбежек и э, от обстрелов э, во время этой блокады. Представляешь? То есть все остальное как-то удавалось. А вот архивы, ну, они из бумаги. Вячеслав, вот важное сообщение. Да. Вячеслав, я по почте рекомендовал вам отменного специалиста по криптовалютам. Почитали ли вы... Это? Да, да, да. Писатель. Сегодня вот я как раз после а эфира Афиле. тебе а. дам. Есть это, это письмо. <с Если вдруг это не то письмо, вы сейчас продублируете. Вот сейчас прям во время, чтобы вы сравнили. Да, Да. Продублируйте, пожалуйста, в собак 64gmailcom а я нашел это письмо и, в общем-то, оставил чтобы его, чтобы ты мог прочитать. Так, вот, подарил он икону, а Песков еще пояснил, в каких церквях крестили родителей Путина. И вот это вот зачем? А? Вот зачем? Что обязательно их крестили православным обрядом. И вот есть да, церкви. Хотя есть информация, что они... Да. Вот, да, Уди волны, удивительно, да, удивительно, зачем приводит, они да, да, да, наста да. настаивают-то на этом, так да. явно причем, ну крестили, крестили, мало кого где крестили, это тем более так, если на горную проповедь Христа вспомнить, то этим кичиться в общем-то нельзя, да, спаситель напрямую говорит, что не надо этого делать, своей там набожностью кичиться и так далее, прилюдно все это, а здесь вталкивают. доказать, видимо, не так, Ну да. Россияне с улыбкой вспоминают несбывшиеся страшилки 17-го. Про это везде написали, что вот в 17-м там революция такая. А слово революция не писали. Писали вот страшилки были, и что Навального в Ленин и прочее, и так далее. Вот из Навального Ленин не вышел, и так далее. То есть, интересно, еще ничего не закончилось. Как в том анекдоте, да, помнишь, как ты не ушибся, да нет, я еще не прилетел. Поэтому что, если в 17-м году все началось, это не значит, что оно в 17-м и должно закончиться. А так вот что. Ну, не знаю, на самом деле, вряд ли, конечно, Виталик Бутерин, Ник, фотография его Виталика Бутелина. Как с вами связаться, от Ритковали? Ну, напишите нам на... 64 да, собакаgmailcom Если это действительно... Да нет, какая это раз, может, это может раз, быть, это кто кто-то, кто пользуется аватаркой, но да. может, масса людей, которые сейчас очень сильны. Глава российского Центризбиркома Панфилова что заявила, что в настоящий момент 67 претендентов и 46 из них самовыдвиженцы. И надо было сказать, и один из них самозванец, <с. да, непонятно кто. Представляешь, сейчас везде на, в утечка информации пошла, вот, погуглите, о том, что Путин делает эти, как их, пластические <с. операции, никакие это не пластические операции, это способ доказать, что, что царь настоящий, говорят. да. Там пока, вот уши у нее такие были, оставили такие, потому что пластическая операция. Ну да не потому. Уши, да. Кто на уши-то делает пластические операции, тем более в таком возрасте. Все эти ботоксы, пластические есть. операции для того, чтобы доказать, что это и есть Путин. А нет никакой верится. Доказать, что может быть независимая ДНК-экспертиза. А вот если они ее культуре, проведут... Когда... Шум был насчет того, что генетические материалы собирают. Это, да. а видимо, где-то на какой-то конференцию Путина взяли генетический материал и хотят сравнить, там, видишь, где где-то, где он жил, там в туалете, что-то. И боятся, что докажут, а, наверное, уже знают многие. Конечно, я что думаю, что. Да. Поэтому и вот что так да, определенные да. люди держат за яйцами. Да. да, вот пишут, что в выборах президента России примут участие 7 миллионов новых избирателей. Не примут. Молодежь, во-первых, не пойдет на выборы, молодежь за бойкот, и все молодые люди друг другу говорите, что сейчас не идти на выборы, это круто. То, то, что ты не идешь на выборы, это поможет тебе в будущем, это поможет всей стране в будущем. Так что, вообще, максимальное количество, вот мы считали по-всякому, я ночь Потратил на то, что просчитать, и с специалистами связывался максимальное количество пришедших на выборы. Это армейцев загонят, ментов постараются загнать, там студентов каких-то погонят, балки, бюджетников и так далее. А, вот эти группы социально незащищенных, которым ну, там что-то покажут. 20, а заключенных нельзя, они не голосуют. Ну, вот в СИЗО. Поэтому оно в все понятно. 25 миллионов человек у них максимум получается. Представляешь сейчас какой взрыв мозга. 25 миллионов, 148 миллионов они декларируют, что есть граждан в России. Да? 25 миллионов проголосуют. Как, а мы их всех пересчитаем по головам. А нужно как минимум под 60, чтобы хоть какая-то легитимность. И то не будет, потому что ну, сколько реально э, они могут нарисовать. Ну, 35-36 миллионов за Путина. Все равно их херня полная. И 148 миллионов. но у них и этого не получается. Представляете? Вот эти подонки еще сейчас что-нибудь придумают там на, на пункт голосования для пенсионеров что-нибудь. какую-нибудь гостиницу или что-то. Ну, и в любом случае, я думаю, а, за гостиницу всех не купишь. Сейчас люди стали гораздо умнее. вот. И в Рождество как раз такая случилась рождественская сказка, но правда страшная. Женщина 80-летняя, пять лет ждала помощи в больнице Санкт-Петербурга, ну и скончалась. То есть ее госпитализировали с определенными подозрениями, там инфаркт, инсульт, бросили на кровать, больше к ней никто не подошел. И все, и она скончалась. И вот сейчас Следственный комитет начал проверку, представляете, что происходит. То есть даже попадание в больницу не дает себе шанса выжить. Понимаете, что при инсульте надо, чтобы в течение там, короткого времени, чем быстрее, тем лучше попал, тогда это больше шансов для выживания. А здесь какой смысл попадать? Может быть дома даже лучше было бы. Вот, Верховный суд отказал удовлетворить апелляционную жалобу Алексея Навального, но теперь самое, самое время после этого отказа, очень хорошо, что он быстро поступил, самое время в Европейский суд по правам человека и если будет такое решение, а оно будет, что это неправильно и несправедливо и незаконно и нарушает все нормы международные, то Путин не будет легитимным. Уже, уже здесь, даже вот с точки зрения международного права, Путин будет нелегитимным. А если еще сработает бойкот, а я надеюсь, он сработает, то Путин будет нелегитимным и по, а, фактически. Не только до юра, но и де факто. И вот это вот очень для нас важно для того, чтобы его снести. Ну, отцу, где моя квартира, спрашивает. Как где твоя квартира? Ты вышел 5-11, да, и остальные люди, вся Россия вышла. Нет, вся Россия не вышла. Мы рассчитывали, так скажем, на понимание каждого, на то, что люди захотят освободиться, и дали им шанс. Подставили сами себя, подставили своих родных, близких, знакомых и так далее, для того, чтобы дать России шанс. Россия не воспользовалась этим шансом сразу. Но многие люди вышли и многие люди, так скажем, продолжают эту борьбу. И она сейчас, может быть сейчас она не на пике, но к 28 числу все будет, посмотрите. И при этом развитии у Путина слабые шансы. И вот тогда, после того, как мы шибем вову, тогда и будем разговаривать про квартиры. Те люди, которые вышли 5-го, 11 и это зафиксировано, это менты зафиксированы. Они все все получат. Можете даже не волноваться. Как только не будет Вова. Медведев запретил выбрасывать окурки из окон поездов и автомобилей. О как! Да. Да. Тут, да, Медведев написали везде... Пусть ветра не ссадит, да. Закон, да, да. да, да, Медведев. И есть желтый снег, скажем, да? Медведев запретил курить траву вокруг дорог. Добился, да? У них других дел нет. Они да, при, находятся. При, причем, не... да, по обкурке такое только можно. И он внес еще всякие разные там изменения и дополнения в различные свои правила и постановления. И вот в противопожарный режим. Правила противопожарного режима. Обратите внимание, это, это шедевр. В ходе уборочных работ запрещается использовать автомобили и другую технику без искрогасителей и огнетушителей. Медведев. Во возьми другие документы, правила дорожного движения, да, наличие да, огнетушителей, да. огнетушителей. Все это есть. Возьми все нормативные акты, связанные с сельским хозяйством, про искорогасителей десяток, даже с советского периода. и а зачем вот это вот они, они создают видимость работы, Работные. увеличивают количество нормативных и ненормативных актов, какие-то подзаконные акты какие создают совершенно ненужные, которые белый, белый, да, белый. в свою очередь эти подзаконные акты дублированы нормативными актами, которые имеют даже более серьезное, так сказать, хождение. Поэтому я ничего не понимаю. Кто этим занимается вообще? Что они делают там? Это значит, что всего-то они шалеются В России появился новый вид пенсии. Это пенсии детям подкидокшим. Я очень сильно удивился. Знаешь, почему? Ну, потому что по потере кормильца получают эти дети. То есть, они не получают на копейку больше, их пенсии назвали по-другому. И, и теперь это не одна пенсия, это две пенсии. Представляешь, это вот как... В этом, блядь, считали, помнишь, говорит, мальчик, ты, ты умеешь считать, Буратин? Нет, вот, как приходит в школу, нет, там вечно, никакой хороший, мальчик? давай подсчитываем, два, два сольда и два сольда, это пять сольда, опять а сольда и три сольда, и так далее. Пички брал, не брал, только 10 сольда. Да, вот, поэтому здесь вот это вот абсолютно точно, то есть, Пенсия остается прежней, да? Я так понимаю. Ну, я другого там не вычитал. Но название меняется. Спасибо, блять! Спасибо! Но они что-то делают. Да. Нормативная акция, ненормативная лексика. Да, очень хорошо это развития опровергло информацию о планах России выйти из ВТО. Если бы Россия вышла из ВТО, мы бы похохотали. Вот это был бы рок Это называется отрезать самому. <смех> Как-то злая собака, которая от злости откусывает сама себе яйца. Это вот точно. Если Путин вывел бы Россию из ВТО, то вот эти санкции, которые он придумал, дурацкие, которые сейчас, ну, так скажем, обрубили все и всем. Они показались вообще смешными эти санкции в сравнении вот с, вот, с выходом из ВТО. Последствия были чудовищные. И Рогозин сообщил о создании штаба для развития УПК в условиях санкций. Можете себе представить? То есть что нужно делать, когда полный? Нужно создавать комиссию. Если это вообще даже не полный, ну просто тогда комиссию, а когда полный, тогда нужно создавать штаб. Понимаешь? Все вот. У них другого нет ничего. Комиссия, комитет, штаб, все, больше ничего не нужно. Штабы, комитеты, комиссии. Эта работа, вот это с точки зрения координации, это работа как раз Рогозина. Он должен взять на себя координацию, но взяв на себя координацию, он возьмет ответственность. Он понимает, если он возьмет за это ответственность, а там будет полная жопа и мухана. За что нужен? Нужен штаб, который возьмет на себя ответственность. А штаб скажет, что да, нужно немедленно создать еще комитет, комиссию, подкомиссию и так далее. И в конце концов, в общем-то, размыть ответственность по всем. Ну, Россия сократилась в два раза. Бюрократический аппарат увеличился по в три раза в России. В стране, с в три Мальцев лохов разводить. Интересно, как это я развожу лохов? Здесь, во-первых, лохов нет, здесь люди, которые понимают. Лохи на Первом канале, и разводят их там всякие Соловьевы и Киселевы. Мальцев никого не разводит, Мальцев говорит то, что думает. И, в общем-то, как мы видим, это все подтверждается. Кадыров призвал остановить военное безумство США. Вот такой, представляешь, вот пацифист. Кто бы подумал, что убивший 16 лет первого русского является пацифистом, да? Такой вот интересный товарищ. Пацифист говорит. Так говорит, вот надо, надо, говорит, Европу подключать, всех надо подключать против США. И вот, а пока он говорит всякую херню, да. В, в Чечне идет полуходом строительство, мечеть. да, мечети имени Рамзана Кадырова и мочат людей. И ты знаешь, я удивился, я же не знал многих вещей. Оказывается, есть не только имени папы и мамы мечети. В семье Кадыровых в Чечне только посвящено шесть мечетей. Можете представить. Вот так, ну, наверное, в Чечне так хорошо живется всем, что можно просто те деньги которые присылают из федерального центра спокойно расходовать на мечети это, это, это говорит из фонда этого Ахмат Кадырова а как эти деньги в фонд попадают нам многие чеченцы да, рассказывали половину зарплаты иногда и больше Мальцев пока ничего не смог смоги больше вот Петр Лугувцев, Лугувцев смоги больше кто кто? Не, кто? Смог. не смог помочь тебе дураку не ну, смог и он мы, радуется а? не, ну мы во первых развили ну, в России революционное смог, движение И идет, идет очень серьезная волна и если раньше никто не говорил о том что там если не Путин то кто то сейчас большинство говорит, да пошел он если не Путин то любой лишь бы только не Путин и я считаю, это главной нашей заслугой, общей да, заслугой. его понять не могу, он-то чего тут радуется. Да. Даже если он тролли да получает он может, деньги, тролль, он да, он бы получил гораздо больше в новом обществе, в нормальном, без Путина, с долей национальных богатств и так далее. Мальцев, я знаю много бюджетных лично, которые не голосуют за Путина. Я тоже таких знаю. Но вы же понимаете, что сейчас будет система очень. Четко отработано, чтобы их загоняли и так далее. Поэтому наша задача, чтобы они не пошли. Сейчас им начнут рассказывать, что вы можете там не ставить за Путина, а веревочку там положить, сфотографировать. Это все херня, это, это будет уловкой. нельзя ходить ни при каких обстоятельствах. Нужно заболеть, умереть, уехать, но только не ходить. Ни в коем случае, потому что если они пойдут, все. Значит, будет э, как, как, как как всегда будет. Да? И вот пишут, что в сирийском Эдлибе произошел подрыв штаб-квартиры группировки Ааджнад Аль-Кавказ, состоящий преимущественно из кадыровцев. Что это такое? Мы, так сказать, общаемся с большим количеством чеченцев. Вы нам расскажите. Я впервые про это слышу, вообще про такую группировку и и почему она а, Кадыровская и еще такое. В общем, 20 человек, говорят, убито. Так, и, значит, вот опубликовали в Телеграм канал э, Директории 4. На этом канале опубликованы снаряды, фотографии снарядов, которые летели в, на базу вот эту хменим. И там написано, Сочи ваш, а наша. логично, в общем с этим не поспоришь, да? Вот, и пишут с большой радостью, докладывает Министерство обороны, российские военные сорвали атаку дронов на авиабазу к То есть, летели какие-то дроны самодельные, несли какие-то самодельные мины, и российские военные сорвали эту атаку, и все было очень хорошо, если бы не одно «но». Все сирийские газеты и средства массовой информации написали, что это вот как раз сделали те, кто охраняет внешний периметр, которых нагнали только что. После того, как базу разнесли туда, притащили сирийские войска и они взяли под охрану внешний периметр. И я ничего не вру, сказав, что вот можете погуглить, сирийские все СМИ, все практически заявили, ну те, которые у нас доступны что это сделали сирийские войска, а никакие не системы ПВО России. Да. В Иране протестующие ворвались в офис губернатора в Араке, сожгли офисы правительства в Ахвазе, здание правительства в Кермане, базы сил Басидж в Кермане и Тегеране, полицейские машины мотоциклы. Мотоциклы в Мешхеде, захватили полицейские участки и посты в <coughs> Это все в Иране произошло. А, почему? Потому что информацию пытаются всячески спрятать. Очень важно, чтобы а, в России не говорили про иранскую революцию. Это очень важно. Забивает информацию. Да, да. Глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия десятилетиями пытается вмешиваться в выборы США. Рейттерс агентство передало, и, в общем-то, всех он так сильно накачал. Что, значит, вот было заявление и советник по национальной безопасности президента. США это Герберт Макмастер он тоже заявил что Россия вмешивается обнаружили они вмешательства в выборы в Мексике да то есть сейчас, да, сейчас тема это идет тема очень сильно идет по Европе тоже обнаруживаются подтверждения тому что было вмешательство и вот Захаров обвинил главу ЦРУ во вранье а знаешь, аргумент какой-то, почему он врет? Потому что они забрались совсем. Ну все. Да, да. Железный вообще, аргумент такой. Вот эти люди... Сам да, да. да, да. Но я, я понимаю, что они там лохи сейчас в Министерстве иностранных дел, что там насадили своих шлюх, своих каких-то детишек и так далее. Что там... <густим> Даже того как бы, уровня, который Министерство иностранных дел было при громыке, того уровня был, нет был, не, не, не, не то, что это, это вот 3-4 порядка да, да, ниже. Да. Да? то есть, это как копеечка относительно миллиона, но тем не менее, все равно они же учились там в своих <густим> вузах, Фрисполи, да, в, УНе, в, уни, в МИДовских в да, вузах. Они же знают, что в таких случаях <густим> что делается, ну вот ну, составляется. С требованием прояснить, что это было заявление, личное мнение или это позиция государственного органа. Если это позиция государственного органа, то где доказательства? Но они этого не делают. Есть потому, что, да, потому что если ты это сделаешь, ты получишь вал доказательств. А они говорят, что они забрались, потому что они забрались. Все. Ну вы. Ребят, возьмите, напишите ноту, Раз, скажите, заваляет, да, это, да, да, да, вы вот что там врете, вы нам дайте доказать, покажите всему миру доказательства. И они покажут. Да, это. и они покажут. Вы этого не хотите, конечно, не хотите. Поэтому вы просто выпускаете какую-то вздорную бабу, которая говорит там, заврались, ну а эти смотрят на ну, чем. Это что, что официальная я позиция, я что ли? Это же не официальная позиция МИДа. СМИ рассказали о распорядке дня Трампа. Ну, такой слабенький распорядок дня, если честно. Я прочитал, даже не буду останавливаться. Очень сильно отличается от распорядка дня ä, Барон Мюнхгауз. Ну, по, по расписанию там подвига и так далее. Понимаешь? То есть, начинает рабочий день в 11 часов утра, да, причем официально, а с 8 до 11 входит время для решения административных вопросов. Ну понятно, это работа с документами, как у Ельцина был. Помнишь, работал, неделю работал с документами. Но Трамп хоть не бухает, вот, там же включен просмотр телевизора и так далее. Но я, конечно, не не имею права там подсказывать что-то президенту Трампу, но в условиях современного мира, в условиях информационного мира Трамп, я не знаю, несколько часов своего рабочего времени ежедневно должен посвящать интернету, обязательно, причем используя специалистов, которые знают как бы, иностранные языки, которые знают высшую математику интернета, то есть не просто там пользователи, а которым можно давать определенные поручения потом на весь день, чтобы они могли доставать самую нужную информацию, которую никакие советники по национальной безопасности, военные советники, советники по медицине, по образованию, никогда в жизни они ее не достанут эту информацию. Современный но, руководитель, знаю, да, да, да, руководитель, да, руководитель должен иметь вот такой небольшой пул специалистов, которые откопают за не менее времени, ну, он, во-первых, должен уметь сам все откопать, но если он сам все откопать не может, по потому что у него нет времени, он должен иметь специалистов, но в любом случае уметь должен и сам все откопать, чтобы понимать как работает эта система и я думаю, что в будущем будут только такие Нью-Йорк значит в здании Трамп Тауэр произошел пожар это уж не первый пожар ну, что-то как -то странно у меня там все везде вот в аэропорту Торонто столкнулись два самолета Вроде никто не пострадал. Американец пожаловался на себя в полицию за пьяное вождение. Вот так вот. Представляешь, бывает такой разрыв мозгу человека, да. То есть как там. Да, да. Маму родную да, стоит сам себя даже готов сдать. Ну, рекламный ход такой. Минобороны США опубликовал видеозапись сближения, значит, вот на Балтике самолет, мы ее внимательно посмотрели, это сближение было еще 13 декабря и 23 ноября, то есть летели там Су-30, в результате натовцы подняли перехватчики, те подошли, там сопровождали, летали, в общем-то, я говорю, сейчас все усиливается, сближается, прессовывается. В конце концов, все это кончится плохо. Почему? Потому что, почему подняли перехватчики? Эти ребята летели с выключенными транспондерами. То есть, они были невидимы, да? Представляешь, но они невидимы и для гражданской авиации, и для всех остальных. И судя по высоте, это не была аховая высота, где не летают гражданские самолеты. То есть там была достаточная облачность, то есть, можно было, как вот в прошлый раз ты помнишь, когда со шведским самолетом чуть не столкнулся а -а -а бомбардировщик российский, да? а, СУ-27 чуть ни -ни -ни другой шведский самолет не пробил, да? прям чудом они разошлись, там в сантиметрах видео даже есть. Вот, и все это продолжается, продолжается, я понимаю, насколько... И это злит людей. Вот представляешь, вот сидят какие-то диспетчеры, которые нормально относятся к России, им нафиг не нужно, Ну сидит он, вот он целый день на работе, потом пришел, у него семья, какие дела. Он и не задумывается не ни о чем, не вспоминает. И тут он ба! Через день, да, через день на Доплеровском радаре, там какие-то цели, что за фигня, он военным, там опять эти русские тебя поднимают. Точно! Представляешь, что у него нервяк, он, он всех ненавидит, пишут об этом в газетах, гражданские люди, какие, которые летают постоянно гражданскими рейсами, думают, ну не это нафига, сейчас мы врежемся в какого-то придурка, и все на этом закончится. И очень-очень создает негатив большой. Так. И вот интересная новость, которая, значит... Потрясла всех из-за протеста по поводу отмены льгот на оплату ЖКХ в Саудовской Аравии арестовали 11 принцев. 11 принцев, да. И я вот написал, что, что Песков должен сказать, что в России пенсионеры живут как саудовские принцы. Их тоже... Они тоже протестуют, их тоже арестовывают. То есть, в общем, все нормально. Живут как саудовские принцы. Так вот и здесь... Я так понял, что принцы ни за что не платили, но их там 5 или 6 тысяч человек, поэтому решили, что надо надо платить. Вот. И они стали что-то там во дворце выступать, но дело, дело тут даже не в том, что их заставили платить за все. То есть это же налоги, они все равно не платят, они платят там, за вод, за газ, там, за, ну не за газ, конечно, за электричество. Вот. И э, там главное то, что казнили их одного из принципов, они, они считают, что это несправедливо, денег дайте. Ну то есть, представляешь, они тратили все это, вот так же они вели себя, как путинские. Основные деньги тратили на роскошь. И постоянные поступления давали возможность поддерживать эту роскошь. Самые умные из них, конечно, накупили акции IBM акции там Apple и так далее, и так далее, купили э, доли в швейцарских банках, ну и многие другие вещи сделали, э, владеют криптовалютами, это ни для кого не секрет, состоят в совете директоров даже э, всяких э, структур, которые занимаются криптовалютами, я имею ввиду там и биржи, и что хочешь, и все это мы знаем, но э, не все же 5000, основная масса как всегда, как вот у Путина, Таких же, то есть, так, так же слезли сверблюда mm -hmm. и все нормально, да, и эти тоже слезли, слезли образно сверблюда с советского, да, и, и, и начали дербанить, а <coughs> больше прибыли нет, то есть, и тот наследник, который фактически сейчас управляет Саудовской Аравией, он начинает закручивать гайки, потому что он понимает, что в кубышке yeah, в этой, yeah. да, маленький, да, меньше становится всего, вот такие дела. И, значит, сейчас вот их арестовали, не знаю, чем, чем, уж куда их там будут сажать, но интересно это все. То есть, до этого тоже у них такое заветное число 11, 11, тоже 11 по принца арестовывали, но их отпустили, когда с них собрали нормальные бабки. Там несколько миллиардов сняли с них <bateria> и все. Вот. Но зато, что делает наследный принц он поступает очень правильно. Ну, он чмолит этих, от которых самые большие убытки, но дает этим маленьким. То есть всем бюджетникам компенсирует повышение цен на все. Поддержку, да, да? Да, все. То есть бюджетникам все компенсирует. Причем обратите внимание, там не надо никого выбирать. Там абсолютная монархия. И то нужна поддержка народа для того, чтобы вождь был легитимным, нет поддержки народа, вождь нелегитимный. Я спрашиваю, почему Путин нелегитимный? Потому что у него нет поддержки народа, она выдумана. Все остальное херня. Выборы не выборы. Есть поддержка народа, ты легитимный, нет ее, ты не легитимный. Все. Легитимность это поддержка народа больше ничего. Египет, значит, попал. Ногами жир, что называется. То есть Египет в свое время создал Суанскую плотину. Ну и когда там все очень злились, что повысился уровень, там исчезли крокодимы там и так далее. Особенно Судан возмущался, что там пол Судана затопило. Говорю, а что, ну, ну на своей территории, а что у вас там случилось, это фигня. И тут вот э, прикатилось колесо назад. Эфиопия на своей территории сделала плотину. И таким образом поступление воды уменьшилось, потому что это не только плотины, это сеть реакционных сооружений. Эфиопия, как мы знаем, страна весьма пустынная, и вот решили, наверное, ее так сказать, орошать. И Египет теперь остается без воды, мы помним, ну как помним, кто изучал египетскую историю, что Египет старо страдал, как правило, от наводнений да? помнишь даже, даже знаменитая первая дамба вот, которая была построена именно в Египте первая дамба человечества ну все, теперь не будет страдать да. от наводнений да? ну зашки может и не будет, но того количества воды, которое необходимо для а, жизнедеятельности в Египте не будет и поэтому будет, будет очень серьезная напряженка очень, посмотрим как Будет развиваться, Будут развиваться события, но войны за воду, это, в общем-то, не только прошедшего дня, так сказать, тема. Это, это на день. Да. Спасибо Мальцеву за качественный контент. Реально же правильные вещи здесь говорят, ребята. Не линитесь, ставьте лайки. Поддерживаю. Спасибо за комплимент. Но поддерживаю, ставьте лайки, безусловно. Эфиопия пишет. Какой там ганжубас? Ну, теперь его будет гораздо больше. Представляете, если там орошением занялись, то все, то будет там ганжубас. Я не слышал про эфиопский ганжубас, честно. Ну, хотя в этой области не специалист, но Евросоюз намерен взыскать с России 1,4 миллиарда ежегодно евро. 1,4 миллиарда за эмбарго навоз свинины. Говорит, вы ВТО, да, ВТО, эмбарго почему ввели? Путин захотел, да, это ответ на санкции. Какие, какая связь, извините? У вас были определенные договора, вы все это порушили, 1,4 миллиарда, mm -hmm. будьте добры, заносите и можете сколько хотите, не покупать. Представляете, mm -hmm. то есть, мало того, что э, Россия не получила мясо, которое mm -hmm. получал всегда, соответственно получал более дешевую колбасу, более дешевую продукцию из этой свинины, которую делали и один раз обокрали наших людей. А теперь крадут второй да. раз, потому что 1,4 миллиарда, что сечел, что ли, заплатит? Нет, конечно. А еще это говорит о том, что власть у нас мугаки, которые не могут два хода вперед просчитать. Так что вот, да, нет, это понятно, что два хода они не могут. Сейчас у них какие варианты? Не, ну можно сказать, пошли нафиг и выйти из ВТО. И тогда это гибнет. Да. да, тогда это гибнет. Потому что правила ВТО они нарушают. И я так понимаю, что теперь должны выйти определенные люди. Просто нет заинтересованной стороны по поводу утилизационного сбора на автомобиле. То есть сейчас в любом суде это дело прокатит. Вот в любом суде, тем более с путинскими юристами, о, любой самый смешной юрист придет и победит. И ты представляешь, сколько можно будет а, структурам, которые занимались продажей автомобилей в Россию, а потом ушли? То есть они могут же сказать, что ушли не потому, что... Да, не потому, что там стало невыгодно торговать, как на самом деле. Ну, Путин же доказывает, что выгодно. Посмотрите, выгодно. Ну, ради бога, значит, и взять их в выколки, что выгодно торговать. А ушли потому, что утилизационный сбор, А поэтому невыгодно. И все можно нахлобучить по полной программе. В Киеве радикалы напали на российский центр науки и культуры. И мы представляем, такие бендеровцы, там, я не знаю, бегут огнем, жгут. Знаешь, что они сделали? Напали на центр науки и культуры краской облили фасад, ну, напали, были, напали, да, там, там, напали были, на центр да. науки и культуры. Представляешь, то есть уникальная совершенно ситуация, я вот так понимаю, причем радикалы из организации «Черный квадрат». То есть они приходят, черные квадраты рисуют, и поэтому они радикалы. Не, ну это э, безумство, конечно. Я... А Не, ну там-то в, в каждом культурном центре э, так называемом, ну в, в, во Франции Песковская дама командует, бывшая жена. Каждый такой центр науки и культуры российская КГБшная структура. То есть там, в общем-то, э, заслуги, наверное, больше, чем... На то, что просто покрасить стену. А я вот думаю, Бортников с Бастрыкиным и прочие хмыри уже за терроризм возбудили дело. Но если корные скептики хотели поджечь сено, это терроризм, то эти, эти хотели сено поджечь, нарисовали. а тут уже нарисовали. То есть это все состоявшееся преступление, уже оконченное. Осквернили культуру боярышника. Эстонский генерал обвинил Россию в подготовке захвата всей Европы и сказал, что вот эти Запад-2017 как раз для этого учения были. Но я могу с ним и согласиться, и не согласиться. То есть вся Европа навряд ли Путина интересует. Путина интересует Калининградскую область и Прибалтика. И он рассматривает, всегда рассматривает возможность присоединения Прибалтики. Всегда. Вот там, где yeah, yeah. подспудно чтобы иметь выход в Калининградскую область. И всегда рассматривает э, план присоединения Беларуси. Этот план тоже есть. И мы знаем сейчас о том, что план присоединения Беларуси к России тоже есть. И не, не факт, что э, Путин просто боится как бы вдохновлять там какие-то действия, которые в конечном итоге могут Беларусь от него оторвать. То есть сейчас Время будущего. То есть могут Белоруссию состыковать с Прибалтикой, с Украиной и так далее. К чему тянется сейчас народ. Но для Путина очень важный момент это географическое отделение Калининградской области. Ему очень хочется ее прицепить хоть как-то, потому что она может отпасть в любой момент. Если там поднимется восстание в Калининградской области, оно очень легко может там подняться. То Калининградская область отпадет, и революция произойдет да, раньше, чем во всей России. Он этого очень сильно боится. Дом Москвы в Риге КГБшной структуры. Да, это везде КГБшной структуры. И да. в Стокгольме у станции метро прогремел взрыв ранен мужчина. Над больше информации, что там случилось. Вот 7 января это произошло в 13.00 по местному времени. Вот мужчин доставлен в больницу, возможно дело об убийстве и значит об укушении, убийство. Оливку предлагает изменить название национального фронта во Франции. Интересно, то есть национальный фронт. То ли так себя дискредитировал, mm -hmm. то ли слово «фронт» пугай. народ. Ну да, вообще во Франции, наверное, не очень хотят фронтов. Прекрасный, прекрасный. Да. Макрон собирается подарить Сыдзиньпину коня. Я вот Макрону еще хочу посоветовать. Путину надо подарить оленя. Вот он всем дарит, а оленя никто не дарит. Путину оленя надо. Сыдзиньпину коня, а этому оленя в Китае самая богатая женщина заработала 2,1 миллиард долларов за 4 дня ну нормально так в общем то я понимаю так что ну она нет у нее контрольный пакет акции фирмы это скакнули они и все вот власти Китая сообщили об угрозе взрыва горящего иранского танкера и это странное совпадение да Огромный танкер загорелся в Китае. Ну, при подходе как, вот. как раз тот танкер, который обеспечивает, ну, такие танкеры, как, как раз благосостояние всяких хамены там обеспечивают. Да, вот он взял и загорелся. Очень это интересно. В Южной Корее а, говорят, что проблемы у Кимчин ыно со здоровьем. Они смотрели внимательно все эти телепередачи его и так далее, говорят, что у него проблемы, скорее всего, с почками. Ну, судя по его внешним видом человек молодой, и так выглядит у него не только хобби, все, все возможные только проблемы. Да, и вот, значит, сейчас интересная информация из Германии. Сбежавший из тюрьмы Тегель в Берлине сам вернулся обратно. Ну как сбежал? То есть человек выходил на работу, причем это человек, который отбывал наказание за убийство. он ходил на работу без охраны. Потом позвонил, говорит, ну я что-то в тюрьму не вернулся. Ну видно побухал, погулял и потом вернулся. Да, вернулся. Ну сейчас ему там что-нибудь. Да, не, вы... но а... обычно там не добавляют. Европейских странах за побег, ну, по крайней мере, вот в Германии не знаю, а в Скандинавских точно за побег ничего не дают. Не дают. Почему? Потому что считают, что это, волей, что это естественное желание человека быть свободным. Поэтому я сразу вспоминаю, как мне одна матушка рассказывала в монастыре, я не буду город называть, где это монастырь женский, ну, так недалеко от города, рядом трасса проходит. И он говорит, вот э, там все эти э, послушницы, там монашки молятся, все там нормально. А долгое время, там я не знаю сколько, потом вдруг раз что-то какое-то переклинило, а она все, за ворота на эту трассу первую попавшуюся в машину тормозит. И говорит, неделю, ну иногда две, две вообще, говорит, просто возвращаться, такая вся расхудоженный в синяках, прости мать, ну все, там, и пяти мне наложили, и, и нормально, все заново. И говорит, какое-то количество месяцев проходит, все молится, работает, все нормально. А потом Привет. Опять, Привет. Да, опять то же самое. Так что, вот, видишь, заключенные как те монашки. И руководство Твиттер на многочисленные требования а, закрыть аккаунты, ну в частности Трампа понятно, и, что он там раздувает, разжигает, заявили что Твиттер э, существует для помощи в достижении глобальной общественной дискуссии избранные мировые лидеры играют ключевую роль в этой дискуссии в связи с их нестандартным уровнем влияния на наше общество В общем, закрывать их никто не будет Чем бы они ни говорили, ни писали я считаю, что это правильно и вообще я считаю, что правильно, чтобы никого не закрывали, что бы он ни говорил и ни писал. Лично каждый может забанить, ради бога, да, там, это, да, да, у себя, а как можно в системе? Это рудимент еще того мира, в котором есть цензура. Понимаешь, вот желание иметь цензуру, вот у неолибералов особенно, да, оно какое-то какое-то фашистское буквально, понимаешь? то есть вот Свобода слова, но при этом нельзя вот что говорить, вот что говорить, вот что говорить, вот, вот, вот. Если вот это нельзя говорить, то значит ничего нельзя говорить. Потому что так не бывает, что есть какие-то ограничения. Или можно, или нельзя, не бывает, что можно, но вот так. Здесь должны быть самоограничения, связанные с культурой человека, связанные с его воспитанием, образованием, связанные с тем социумом, в котором он живет. В конце концов, связано с той социальной сетью, где это не приветствуется, люди будут сами его банить, этого, так сказать, товарища. Но ни в коем случае нельзя поручать это делать какому-то Твиттеру, Фейсбуку или еще кому-то. Ни в коем случае нельзя. Как только мы отдаем эти права, все. Так. И... SpaceX запустила ракету Falcon 9 с секретно-правительственным спутником. То есть все, в общем-то, Маск добился того, что хотел. Я не знаю, ставил ли он себе эту задачу, но я думаю, что фильм «Авиатор» Маск смотрел с удовольствием и себя на месте этого Говарда Хьюза, да, представлял неоднократно, потому что что делал Хьюз? Он, он был самым богатым человеком в мире за счет военных заказов. Даже за свой счет, помнишь, он 350 миллионов ухайдохал на то, чтобы поднять советскую подводную лодку. Сделал сам проект, хотя уже не общался с людьми, сидел там где-то в номере закрытый, сделал сам проект из вот бурильной вот этой установки, из корабля, который Буря сделал, значит, чтобы вот эти вот буры, в конце концов, переходили в такую вот эту вафельницу, я бы сказал, ну, какую-то цеплялку, да, и вот зацепили лодку, они и подняли, обошлось ему 350 миллионов, я так понимаю, что ему никто не компенсировал. Это он за ради удовольствия делал, но вначале он делал не за ради удовольствия. То есть, когда он создавал самолеты для э, Второй мировой войны, когда э, армейские системы и так далее. Вот Маск, я так понимаю, ну, я не знаю, я, я общался с Маском, но я думаю, что он видит э, в э, Хьюзе видит э, так сказать, ну, образец, что ли, может быть. признание получил правительство, уже сами секретные спутники получают его. Нет, так он член комиссии при президенте. Введение не комиссии, а совета по новым технологиям. Вот представляешь, у Путина тоже есть какой-то там советник по новым технологиям. Но он не Маск, да. Понимаешь, я не буду так, как ты, выражаться. Не Маск. Понимаешь, помнишь, как в том анекдоте про обезьянку Микки, да? Помнишь анекдот? Любимый, когда директор цирка там на Ленинских горах собирается в командировку и тут раз заходит дяденька такой говорит, здравствуйте, вот я вижу у вас там кризис бешеный у меня есть обезьянка Ники которая как остров играет на скрипочки она все вытащит, будет все отлично но он говорит, ну ладно, ему надо куда-то в Европу ехать он говорит, так, заму выдергивает так вот быстро, только у этого чувака обезьянка Ники играет на скрипке как остров, понял, понял, надо прослушать тут все понятно выходит, он говорит, слушай, очень короче если он правду говорит, берем в номер отдельные там афиши, если нет, гони его нахер и не нужен. Ну, приезжает через там, две недели, говорит, ну что там вас обезьяны Мики? А напечатали Афиши там туда-сюда. Он говорит, да не прогнали, там и даже номер телефона не спросили. Он говорит, а, а что, он наврал, она не умеет играть. Он говорит, да нет, умеет. А что, не взял -то? Ну, не острый. Вот, вот так и здесь, понимаешь. Не, не острый. Может, как как обезьяна Микки играть на скрипке. Вполне допускаю, но не Маск. Вот. И Маск ищет сотрудников на гигафабрику Тесла через Твиттер. Новая форма. Набор сотрудников через Твиттер. Гениально. На самом деле, представляешь, сколько людей читают Маска, сколько ретвитеров. А, да. да, то есть никакая фирма, которая занимается кадрами, не может дать такого объема ему информации. Это Колоссальный объем. Председатель Ripple, ну это очень быстро выросшая криптовалюта за этот год, в 35 раз что ли она, в 37 раз она увеличилось да, за этот год он стал одним из самых богатых людей вот приблизительно, но это не афиширует приблизительно за 50 миллиардов вот представляешь Путину как обидно -то должно быть вот он, все что нажито непосильным трудом да и он воровал какие-то огромные миллиарды, все, все равно цифры сопоставимые представляешь а можно было включить башку тому же Путину, ни у кого ничего не ворует, делая великой Россию стать триллиардером. Просто триллиардером, давая только направление и участвуя Через дочек вот он любит участвовать. Это тоже, конечно, коррупция, но включить мозг, ну у нее нет мозга. Понимаешь? Это бы деньги -то вкладывали, а то же просто тупо пространство. Да. все просто. Да. Вот археологи развели миф о ранней смерти людей в Средневековье, сейчас гробокопательством активно занимаются, ну я понимаю так, вскрывают кладбище, раньше кладбище древние не трогали, почему? Потому что ну, была боязнь чумы, боязнь каких-то пандемий, которых мы может быть даже еще и не знаем, да, каких-то вирусов, которые могут устроить нам тут в Европе или там где-то пандемию. Но с недавних пор начали вначале раскапывать римские кладбища. Активно в Испании тоже активизировались, причем даже чумные кладбища раскопали. Узнали, что римские легионеры и гладиаторы питались только вегетарианской пищей, бобы ели, не ели мясо, но исследовали кости и так далее. Узнали о новом оружии, который, ну, про которое не а, имелась информация, а потом вдруг вспомнили, говорят, да нет, оказывается на фресках оно было, изображено, но мы не поняли, что это такое, а узнали, благодаря дыркам это черепи, то есть оказалось, что ну, смоделировали, компьютер очень быстро смоделировал эту штуку, м, которой пробивали голову, вот, и сейчас вдруг выяснили, что люди а, в... Там, в пятом, шестом и седьмом веках вот раскопали как раз кладбище жили достаточно долго, то есть столько же, сколько и сейчас живут, доживали до самой старости и средняя продолжительность жизни была лет 70. то есть видишь, сейчас даже в некоторых регионах гораздо хуже, чем тогда в среднем, в раннем средневековье. В нижнем Новгороде создали аппарат удаленной диагностики сердца но это очень нужно для России один специалист, да, который с этим аппаратом будет всем диагностировать что у них с сердцем представляешь, то есть удивительно сейчас в Европе в любой, наверное, Пырловке есть масса аппаратов которые могут все, что хочешь продиагностировать и нужен специалист очень высокого класса которому можно это все послать через интернет ну да, здесь врачи, которые все сделают, они выполняют, грубо говоря, работу, а можно связаться с каким-то профессором, если не хватает денег, то, значит, оплатят консультацию этому профессору. Уже как бы медицинское страхование оплатит это все. И никаких проблем. А в России этого нет. Представляете, в России нет ни специалистов, ни аппарата. Поэтому нужен один аппарат, и один специалист принял все, на всю Россию. Поэтому вот задание нижегородцы выполнили хорошо. Можно отчитать. Но... Да, нет, но я понимаю, что они сделали невозможное. Да. И эти люди, которые делают эти кардиологические, а всякие аппараты, сделали невозможное. Представляете, в Нижнем Новгороде, в России, есть такие люди. Честь им и хвала. А вот Венедиктов меня сильно удивил, если честно. Он разместил Алексея Алексеевича, я имею в виду, фотографию кайзера Вильгельма за 8 лет до Первой мировой войны рядом с Винстоном Черчиллем. И что тут удивительного? И он, и он, вы сейчас охренеете кайзер Вильгельма, Черчилль. А кто этого не знал? Кто не знал, что все коронованные особы Первой мировой войны были родственниками. родственниками? Кто не знал, что за два дня до войны все газеты писали, что она невозможна, потому что родственники не будут убивать друг друга, да? Если вспомнить 13-й гусарский наварский полк, то российский, то кайзер Вильгельм был шефом этого полка. И когда он приехал, значит там, ну, я уж не знаю, на, на какое мероприятие, да, он посмотрел на Штандарт и спросил, за что Георгиевский орден, пожалуй, на Штандарте. А ему говорят, за взятие Берлина кайзеру Вильгельму. Он, он говорит, это, это, конечно, очень хорошо, но лучше этого больше никогда не делать. Да, Это, это и анекдоты, и правда, так оно и было. И еще три полка были, которыми, у которых шефом был кайзер Вильгельм. Да, и никто не, не оспаривает, что как бы все они, так сказать, взаимодействовали, переписывались и очень плотно взаимодействовали. Но, как помнишь, в этом фильме хорошо сказано, свой среди чужих, чужие среди своих, ты будешь, наберешь вот раков и будешь их этой ногайкой сгибать. Он говорит, не буду. Он говорит, будешь. Это брат марксизм. Никуда не денешься. Наука. Так и здесь. Это никуда, ребят, не денешься. Вот это очень хорошо показано, потому что люди пытаются следовать в логике тех наук, которые мы сейчас навязывают Ребята, это все ерунда. Сейчас нужно изучать марксизм, именно трансформировать его к новому, потому что это реальная наука, и, и, и реально она объясняет многие вещи. Если мы говорим об общественно-экономических формациях, что мы возвращаемся опять к марксизму. Возьмите любое объяснение современных авторов, это нечто путанное, что вы просто устанете читать. Нет никакой системы. Если есть определенная строгая система, ее можно оспорить или нельзя оспорить. Да? Так вот, здесь ну, никак не оспоришь. Поэтому, исходя из вот этих реалий, нужно видеть и будущее. Меняется общественно-экономическая информация и происходит слом всего. Вот обижается, что мало мы читаем без чата. Читай, вот, больше. Да, вот хочу прочитать. Тамара Долесвянникова. Порог Ярки на выборы закона не предусмотрен. Путину плевать будет при победе. Сколько процентов населения за него проголосует? Ну, понятно, для этого специально отменили порог Ярки, так раньше же он был. Но мы-то говорим о другом, о том, что мы будем знать, что он нелегитирен, весь Запад будет знать, что он нелегитирен, и он сам будет знать, что за него никто не голосует, и все будут знать. Поэтому да, это потому важно, что это очень будет. важно, чтобы доказать это еще и самому Путину. Ну, он живет в мире своих иллюзий, а мы должны эти иллюзии развеять и заставить его испугаться. Вот это вот главная наша задача, чтобы он зассал. Так и Карл Маркс это равин Мардехай, кем бы не был Карл, Карл Маркс, да, равин Мардехай, или кем угодно, но как бы те вещи, которые он систематизировал, они, они работают и по сей день. Может быть, какие-то устарели в связи с тем, что ушла эпоха, но он дал инструменты инструменты, при помощи которых можно исследовать будущее. А да, очень это очень важно. Многие отменяют изобретения, но они ступеньми являются подвижения. Да. Как вы относитесь к Йозефу Пилсудскому? Ну, я, во-первых, хорошо отношусь к полякам и сказать, что я плохо отношусь к Йозефу Пилсудскому, это значит просто отрезать все всякие путь к полякам. Да. Нет, ну я реально нормально отношусь к Йозефу Пилсудскому, Почему? Потому что, во-первых, он смог отстоять свободу своей страны ну, от нашествия большевистского, это очень дорого стоит, в тех условиях это сложно было сделать, ну и кроме всего прочего он, так скажем, ну диктатор, конечно, диктатор, я в принципе всегда отношусь плохо, но вот Йозеф Пилсудский, Франко и еще несколько человек это такие приятные исключения, да. Приятный смысл. Ну, не Путин, бля. Ну, действительно, ну, ну, это действительно там величина. Это, это реальная величина. Это же не, не, не у ну, это это глава. Это, это голова, да. Так. Путин засал еще 26 марта 17 2017 года. Да, был дело такое. Так, ну что, давай тогда прочитаем, наверное, донаты. Опа. Так, сейчас я попробую обновить это. Я напоминаю, что у нас изменились все реквизиты. Смотрите под описанием народовластия, канал народовластия там изменился. И, значит, вот, донаты, и биткоин кошельки и так далее. Глубятник Андрей. Опухоль уничтожается грамотными решителями и современными действиями. Опухоль накрыла Россию, долой опухоль. Да. Я в свое время единоросов называл единоросты. Наросты такие, да. БМ-61. Uh, да здравствует революция, здравствуйте, соратники, всех с праздников. Построим новое государство, лучшее СССР в сто раз, когда будет народовластие, даже не сомневаюсь, Молодец, вот да, так и есть. То есть не нужно, не нужно стремиться в прошлое. Зачем? Нужно двигаться в будущее. Также же и, и с этим марксизмом, когда говорят, ну вы же вот тоже говорите о марксизме. Я говорю, да, я говорю перспективе развития, да, но ни в коем случае не о, о, о том, вот, который был там в 19 веке, да, этого капитализма уже нет, капитализма 19 века, забудьте о нем. Мы уже говорим, что колесо, оно и сейчас колесо, тогда ты его изобрели, так ну, да. И... да, Сергей Краснодар, Вячеслав, здоровье вам, вы делаете нужное дело, доносите необходимую информацию, народ уже задумывается, большинство против волны, ну а тролли всегда будут на рекой. спасибо большое тролли безусловно всегда будут и пусть они будут пусть мы ну, даже а, очень часто используем этот прием общения с троллями, чтобы вызывать у людей здоровую ярость ну а потом на фоне тролли очень легко правду показывают. да, Андрей Константин, добрый вечер всем, если бойкот выбором вопрос, если я возьму Открепительный талон, могу ли, исполь, могу ли использовать мой голос или это будет считаться явкой. А вот это давайте просчитаем. Вообще имеет смысл, наверное, всем нужно прочитать, чтобы они не обманули, взять открепительный талон и все. А, я считаю, что у них результаты готовы. Ну да. Им нужно яркость. Ну да. Придет, а им наплевать, все, там, Открепительных талонов они есть, напечатали в 2012 году. На каждого человека, который ходил, голосовал 30, 70, 70, 30, 30. 70 на каждого, представляешь? И они были все фальшивые эти открепительные да, надо, да, Максим, здравствуйте, Вячеслав, прошу о помощи. Посмотрите, пожалуйста, мое видео. Я в нем все объясню. Если у меня все получится, буду поддерживать вас денежкой побольше, а также помогу с информированием людей. А где взять это видео, Максим? Вы тогда сбросьте нам сейчас вот в информацию в, в Мальцев 64 собакаgmailcom Код. добрый вечер, ставим вас смотрю и пью чай. Вопрос, а что у вас за новенький дяденька Станислав? Ну, не новенький дяденька Станислав, давно наш соратник. Он тоже политический беженец, да, он, он беженец и... «Реальный беженец». Где 2013 прочитать его? 2013 года, ночь. 2013, у, у нее «Рев Панорама» программа, вы можете посмотреть, так как Вячеслав Мальцев есть в Википедии. Еще мне снился сон, что вы и ваши друзья победили, а я вас поздравил и говорил, что я ваш э, донатер. Спасибо большое, очень хорошо. Валер Вербилки. Рекойны работают. Рекойны пока сейчас мы занимаемся этим сайтом. Некоторое время еще пройдет, чтобы запустить в качестве криптовалюты. Это очень важно. На светлое будущее. Акетон. Да. Эксплорер. Иногда мы выходим из тени. Спасибо. Дмитрий74. Спасибо, Дмитрий. Так, и с Рождеством, Лариса. Спасибо огромное, Лариса. Очень большое спасибо. Евгений Вячеслав, в моем городе есть возможность установки онлайн-видеокамер в любой точке города, в том числе напротив избирательных участков, призовите соратников узнать о представлении такой услуги местных интернет-провайдеров. Да, это интересная мысль. Я думаю, что на интернет-провайдеров наедут. Надо как-то самим это делать самостоятельно. Можно же не через провайдера. можно Он в окне установил напротив участка и все. Очень хорошо. Мы будем говорить об этом. Спасибо, Евгений. Спасибо большое, что вы нам пишете. Спасибо большое, что вы нам помогаете. И... Ничего не брать неделю, всем сидеть дома, вот и будет бойкот. Это было бы идеально, если бы все неделю просидели дома, это был бы просто вынос мозга. Вот, мне при, приснился сон, что Путин сдох. Геннадий ну, а Сочи, ген. Вот очень было бы хорошо. Под восьмое число мне всегда снились жуткие сны, практически каждый год, начиная. С шести лет. Первый раз мне кошмар приснился вот под 8 января. Я каждый год жду. В чем мне приснится на 8. В этот раз я даже и не вспомнил, но ну, что-то ничего жуткого не приснился. А значит, сознание, а наверное, все будет нормально. Путин сдохнет. Да. Вот. И все говорят, Путин вот снится. Здесь слова. а как ты относишься к Игорь Прокопенко, но ну, ведущий РНТВ, он по смещению власти будет тюрьме? Ну, во-первых, это суд решит, кто где будет, это мы же не можем так решать. А во-вторых, ну, Прокопенко, я так понимаю, что ну, талантливый человек, ну, вот сейчас в последнее время что-то. Ну, это, конечно, не Соловьевский Селевым, но вот да, так да, про, да, проторенной да. дорожкой, да, они идут. Мальцев не подведи, не задавайся, не, не, не сдавайся. Не буду я сдаваться. А куда мне сдаваться? Как, как? Ну, как вы представляете себе сдаться? Я не могу сдаться. Мне нужно вернуться на родину, мне нужно мое место в жизни. Я сейчас в подвешенном состоянии нахожусь, просто в воздухе вешу. Вся неделя гадальная. Ну, нагадайте нам что-нибудь хорошее. Здравствуйте, писал вам на почту, ответ не получил. Я не знаю, чем вы писали. Мы на многие письма не отвечаем, потому что вроде они не требуют ответа. Если у вас есть какие-то конкретные предложения, сейчас продублируйте. Я вам сейчас же прям отвечу. Зайду сейчас в почту и отвечу. Кроме всего прочего, ну, прямо я скажу, на почте люди занимались... Достаточно халатно некоторые вещи. Мы сейчас это обнаружили и сейчас стараемся исправить это. Слава, ты слышал, что опять придумал на этот раз, значит, ну, вранье называется цифровая экономика. На на так. Да, Гудяев во время рождественских празднований он не призывал за Путина он призывал на выборы вы же понимаете, любой призыв ну, на выборы это призыв нужна, за да. Путина конечно, им нужна ну, ну, явка у них 5 Да, поэтому у троллей сегодня выходной пишут. Да, но ведь троллей сегодня не очень много, может быть, какие-то сумасшедшие только, а я так понимаю, да, у них выходной. Выходной день, мы выходим в выходной, ага. никого нет. Представляешь? Да. Большая палатка, как издевка. Да, Гунзяев с этой палаткой вот, понимаете, вот эта палатка – это показатель вот этой гундяевского милосердия. Вот это милосердие гундяевское – это фарисейство называется. Вы понимаете, в христианстве это называется фарисейство. Вот Гундяев – фарисей, самый натуральный, тот фарисей, с которым, с которым, из тех, с которыми боролся спаситель. То есть книжник – и мерзавец, вот как можно про него сказать Вячеслав говорит, что государство нужно посадить на цепь, но государство и так сядет, сидит на цепи у банкиров финансового капитала я ошибаюсь, но государство может по определенной теории так скажем как они называются конспирологической сидит на цепи но я не поддерживаю эту теорию да, кто-то может управлять, кто-то может дергать за ниточки. Я вспоминаю ту историю, когда э, я в кабинете прокурора Бондар, областного прокурора, сижу, и звонит туда Тельман Исмаилов, который еще в э, фаворе, да, и тот подскакивает и говорит... Тельман Марданович, какие будут распоряжения? Понимаешь, прокурор спрашивает, какие, какие будут распоряжения. Но, тем не менее, вы знаете, что сейчас с Тельманом Исмаилом. Благодаря чему? Благодаря государству. Вы понимаете, ситуация какая? Государство – это самоорганизующаяся система, как бы мы не хотели. Даже, предположим, этим государством управляет Путин. Что управляет всем государством? Нет, ни в коем случае. Государство это уникальная вещь. Еще через тысячелетия будут исследовать, как действовали государства. Они действуют не только так, как хотят их лидеры и не так, как хочет элита. Они действуют по определенной схеме. Они делают, государство делает то, что хочется этому государству. Это некая машина. Но она обладает каким-то коллективным разумом, и это надо все изучать. В информационном мире это уже очень легко э, можно получить первые сведения о государстве как о мыслящей системе, которая постоянно направлена против народа. Так как это мыслящая система, она понимает, что главный враг это собственный народ, и против него направляет все свои усилия. А усилия могут быть разными. Усилия могут быть армия и... Полиция – это для самых тупых, да, таких как Путин. Но бывают и другие вещи государство используют. Государство может использовать снижение налогов, государство может быть использовать какие-то поощрения, бонусы, методом кнута и пряника управлять, где пряник вот такой, а кнут вот такой маленький, как происходит в Европе. Но это не значит, что здесь такое доброе, хорошее и любящее всех государство. Нет, это, это требует еще очень долгого изучения но то, что путинское государство абсолютно мерзкое должно быть уничтожено, это совершенно однозначно Так, Вячеслав, как дела у Улюкаева ну мы не перестукиваемся с Улюкаевым я, слава богу, нахожусь на свободе Поэтому, как у него дела, хотя я понимаю вашу иронию, я вполне могу идти по улице Ницы, да, и встретить там Улюкаева, да. Да, который сидит в тюрьме, оказывается, да, я, я допускаю, что вполне у него будут, правда, возможно, другие документы и так далее, он будет совсем другим, но, но при этом будет тем же самым, мы это уже проходили. С Васильевой, как она да. сидела в тюрьме, помните? надувное милосердие у Гундяева очень хорошо, вот это то, что мы не сказали Стас сказал а, про надувно, надувную РПЦ надувное милосердие и так далее вот а, Константин сказал, надувное милосердие Гундяева гениально, надо переименовать а, даже сегодняшний а, про эту ну, передачу надувное милосердие Гундяева, Константин, вы молодец вот прочитали общие мысли. То есть Станислав это до начала передачи сказал, но почему в передаче не сказал, а вы это выдали и мы вспомнили. Очень хорошо. Спасибо большое. Так. Ну, на этом, наверное, надо закончить. Давайте мы не будем гундяевыми, чтобы у нас милосердие было ненадувное. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. С Рождеством. С Рождеством еще раз. До свидания. Так. у нас не отключается пока. Ага, вот.